Доброе утро, уважаемые участники. Сегодня мы с вами будем говорить э, про коронавирус, про закупки в коронавирус, про признание коронавируса форс-мажором и вообще будем рассуждать о том, что есть форс-мажор. Изначально с этого начнем. Поговорим э, о практике антимонопольной службы, которая уже сложилась в первую волну, к сожалению, мы никто не знает, что нас ждет дальше, как будет ситуация развиваться, будет ли повторяться эта история. В любом случае, когда практика уже более-менее начала формироваться, то становится проще как минимум прогнозировать то, что будет происходить в дальнейшем. Практика судов, ну, в частности, я думаю, что здесь стоит остановиться на обзоре Верховного Суда, который фактически сразу же вышел и Верховный Суд прокомментировал то, каким образом нужно оценивать вот, пандемию, применительно, опять-таки, к договорным отношениям и государственным закупкам. Ну и мы поговорим с вами о списании неустойки, конечно же, довольно актуальный вопрос в разрезе данной тематики. Меня зовут Светлана Амба. Если кто-то меня не знает, я надеюсь, что много новичков, я два слова расскажу о себе. Я являюсь экспертом Московской торгово-промышленной палаты. Я была довольно долгое время заказчиком. Также я работала на стороне поставщика в штате федеральной электронной торговой площадки, ну и продолжительное время в Министерстве промышленности и торговли. Я надеюсь, что здесь есть и постоянные слушатели, для кого привычный уже будет формат, и я расскажу про этот формат для... Тех, кто с нами сегодня впервые. Я люблю вести мероприятие таким образом, что в чате у нас довольно активно происходит какая-то дискуссия. И вы обязательно спрашивайте, если что-то непонятно по ходу моего монолога и презентации. А также пишите ваши вопросы, которые вообще не касаются темы, если вам... Нужно помочь с какими-то разъяснениями, с позициями судов, с позициями контрольных органов по какому-то вашему конкретному индивидуальному вопросу. Я буду отвечать на это, если короткий вопрос, либо в конце, после темы, наши с вами сегодняшние, либо уже письменно, подробно на вашу электронную почту, чем смогу я вам ответить. Постараюсь помочь. Итак, давайте начнем с вами начнем мы с вами вообще в принципе с разъяснения понятия, что такое форс-мажор. Я очень долго пыталась найти в законодательстве закрепленное вот это понятие форс-мажор и вы знаете, его там нет, но, в принципе, для юристов это не новость. И, в принципе, у нас форс-мажор равно в законодательстве обстоятельства непреодолимой силы. Вот именно так обычно, обычно и привычно звучит эта формулировка для юристов. И закреплена она в пункте третьем статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Что там закреплено, о чем там говорится? А говорится там о том, что если иное не предусмотрено законом или договором, то лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность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 Ситуация, которая у нас произошла в марте месяце, там было наложение вообще всего, чего только можно. Там очень ну, курс, вы помните, и все это замешалось в одном. На рынке стало очень мало товаров, которые, естественно, расходились как горячие пирожки, но в частности, например, я читала аналитику, это было больше даже связано не с... Там, Средствами индивидуальной защиты медицинскими, хотя и это тоже, конечно же, очень большой дефицит был компьютерной техники, ноутбуков различных, потому что все на удаленку перешли. И вот там был большой, конечно, скачок именно в этом сегменте. И вот здесь я думаю, что вас должна заинтересовать фраза, и меня лично она поставила в тупик, вот это за исключением отсутствия на рынке нужных для исполнения товаров. Здесь уже как бы получается такая немножечко нестыковка и все-таки является ли это входит ли вот, данная ситуация в понятие обстоятельств непреодолимой силы, потому что действительно в связи с этим у многих возникли проблемы в исполнении контрактов. Что говорит судебная практика и судебная Практика, она, конечно, вот непосредственно по ситуации, которая произошла в марте, она еще формируется, ее как таковой нет, а судебная практика это та практика, которая ну, не просто там, решение суда первой инстанции или даже решение суда касаться апелляции, это то, что утверждено пленумом. Вот это называется судебная практика, остальное называется практика там, правоприменительная. Да, я очень надеюсь, что это будут учитывать суды, и все-таки они займут какую-то здесь позицию в сторону бизнеса и будут здраво оценить ситуацию, но хотя когда мы с вами перейдем, я уверена, что вы хотя бы мельком слышали о... Вот том обзоре Верховного суда, который сразу же вышел по коронавирусу, их было два. Когда мы до этого дойдем, мы с вами подробно обсудим, что там написано. И, в принципе, здесь Верховный суд занял аналогичную позицию, позиции антимонопольной службы. Итак, у нас был прецедент, что контрагенты просто закрывали склады в ожидании стабилизации рынка. Да, на самом деле, достаточно много ситуаций было, э, достаточно печальных, и когда там да, склады закрывали, и когда вообще, в принципе, там вот один из случаев э, Поставщик, поставщик масок, и, кстати, удивительный случай, когда он не попал в РНП, я об этом расскажу, и ему просто ну, написали, что, извините, он ну, не сам производитель, он покупал эти маски, и ему написали все поставщики, товара просто нет. Заказчик, естественно, решил, что как бы вот следующее его действие, внести сведения в РНП. Так, ну ладно, мы об этом с вами подробно поговорим, когда перейдем к практике антимонопольной службы. Но есть положительные примеры, и это может не радовать. Так вот, судебная практика, например, по поводу вот, э, чрезвычайности, по поводу исключительности э, и по поводу вообще в принципе того, как нужно рассматривать и толковать пункт 3 статьи 401 гражданского кодекса говорит нам следующее, что для признания обстоятельства непреодолимой силы необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер. То есть уже в принципе это бьется со всеми теми письмами разъяснительного характера, которые стали ежедневно выходить в марте месяце. И Министерство финансов, и Антимонопольные службы, и Казанчейство, и промторга и в общем все-все-все один за другим писали о том, что да, действительно, это обстоятельство непреодолимой силы. Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемой обстоятельства наступления которого не является обычным в конкретных условиях. И мы с вами понимаем, что действительно это очень как бы подходит вот к ситуации к пандемии. Если иное не предусмотрено законом, средства признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог избежать наступления этого обстоятельства или его последствий. Наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательства должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали. Вот здесь тоже это достаточно важный момент, когда возникает дискуссия с заказчиком, который действие которого у многих заказчиков было обратиться в РНП сразу же расторгнуть в одностороннем порядке вместе сведения и как бы вот искать кто сможет дальше доделать то есть вам в помощь если это потребуется в вашей дискуссии постановление пленума Верховного суда и вот эта та нормативка которую вы можете использовать как аргументы не только в там, письменных ответах на а, какие-то письма претензионные заказчика, но и, в принципе, как нормативку для обращения в контролирующие в судебные органы. А, когда есть на что опереться, и вы в своей позиции указываете вот, а, какие-то аргументы, подтвержденные, Восстановлениями Пленума Верховного Суда, обзорами Верховного Суда, это, конечно, намного утяжеляет вашу позицию, поэтому обязательно пользуйтесь. Итак, что значит признание пандемии все-таки обстоятельством непреодолимой силы? Ну, Во-первых, для заказчика это возможность осуществлять закупки единственным поставщиком по пункту 9, часть 1 статьи 93 закона, но этим единственным поставщиком, конечно, еще нужно попытаться стать. Во-вторых, ну, я назвала это не совсем корректным словом, отсрочка при исполнении, если есть причина-следственная связь. Здесь, конечно, никто как таковую отсрочку вам не даст, вот, в буквальном понимании этого. Но если все-таки произойдет какой-то коннект с заказчиком, то э, вот, при отпадении э, обстоятельств э, непреодолимой силы многие продолжили исполнять контракт, и, на мой э, личный субъективный взгляд, это было э, ну, такая, э, более, более правильное было развитие ситуации, что ли, когда э, поняли друг друга и заказчик, и э, исполнитель когда признали, что, да, действительно, это обстоятельства непреодолимой силы, и продолжили исполнение без каких-то дополнительных э, затрат, это было для заказчика, э, с точки зрения временной, там, э, заново размещать закупку или заключаться с вторым, если он согласится, участником э, это не потеря контракта для исполнителя, то есть, вот, на мой взгляд, когда никто не начал дергаться, потому что первое, конечно, у всех мысль было, ну раз обсельство непреодолимой силы, что это дает? Вы знаете, что это как отдельный раздел, часто включается не только в государственные контракты, включается в обычные договоры, в договоры по 223, которые заключены федеральному закону. И что это дает? Это дает прежде всего право расторжения по взаимному согласию. То есть вообще, в принципе, все, все это, как бы вот если обращаться опять же к гражданскому кодексу, все это для чего сделано и придумано? Для того, чтобы без каких-то вот потерь с одной и другой стороны, по взаимному согласию, на основании той, тех писем, разъясняющих, которые вышли и подтвердили, что да, это есть обстоятельства непреодолимой сил, можно было спокойно, расторгнуться без претензий к заказчику каких-то, без претензий к вам как к исполнителям. И вот пример, допустим, даже из типового контракта, потому что вы знаете прекрасно, существует некоторый пул типовых контрактов, и заказчики обязаны, просто обязаны по некоторым отраслям, не свой собственный контракт, проект контракта прикреплять, а руководствоваться типовым контрактом. И действительно, это закреплено отдельным разделом вот, в текстах типовых контрактов. Один из вариантов выхода из ситуации было воспользоваться тем правом, которое дается заказчику-участнику, и расторгнуться по взаимному согласию. Вот письма, письма антимонопольной службы, которые подтверждают, что пандемия коронавирусной инфекции является обстоятельством непреодолимой силы, в связи с чем Управлением территориальным антимонопольной службы необходимо это учитывать, и в том числе учитывать это при рассмотрении обращения включения в реестр недобросовестных поставщиков. И, конечно, ФАС делает акцент на том, что заказчикам, самим заказчикам нужно обратить внимание на причинно-следственную связь между предметом закупки и профилактикой, предупреждением ликвидации последствий распространения коронавирусной инфекции. Ну и вообще, в принципе, вот эта причинно-следственная связь, она у вас, он подчеркивается везде. И когда принимают решение территориальные органы, тоже необходимо вот эту причинно-следственную связь прослеживать. Антимонопольная служба была первой своим письмом. На следующий день... Министерство финансов высказало мнение о том, что да, тоже, коронавирус является чрезвычайной непредотвратимой ситуацией и является обстоятельством непре, непреодолимой силы. Дальше Минпромторг также признает своим письмом коронавирус обстоятельством непреодолимой силы. Так, можно ли признать форс-мажором задержку органа власти в согласовании документов, когда орган власти отказывается от приема граждан и в регламентные сроки не выдает документы, хотя все документы в дальнейшем выдаются старым числом с задержкой в 20-30 дней? Так, ну... Отлично, что у нас есть дискуссия, и принимайте участие, коллеги, обязательно в этой дискуссии, потому что мое мнение, оно, конечно, субъективное, и мне интересно и важно знать ваше мнение. Вообще, если мы переложим вот все ситуации с задержками органов власти, не только в согласовании документов, но многие столкнулись с задержкой оплаты и заказчик мотивировал это тем, что ну, у нас там бухгалтерия на удаленке, у нас там что-то кто-то на удаленке, все это на самом деле как аргумент не принимается, потому что необходимо обеспечить удаленную работу, но все-таки работу и это, на мой взгляд, повод для жалобы куда-то, склад на удаленке. Склад на удаленке это тоже совсем какая-то схема не очень рабочая. У меня коллега генеральный директор фирмы, и у них тоже есть склад, они тоже все перешли на удаленку, но когда осуществляются какие-то поставки, все выходят, чтобы не происходило какой-то задержки. Поэтому, в принципе, работу, ну, вот спустя какое-то время, так или иначе, пришлось наладить. И к органам власти, на мой взгляд, ну, как бы здесь вопросов должно быть много, и я думаю, что их обязательно нужно задавать. И, конечно, сроки слетели все, все, которые можно, все слетели. Поэтому то, что старым числом, конечно, необходимо какие-то делать отметки, о том, когда получено, и я считаю, что нужно... Присылаются на почту, документы присылаются на почту с пометкой, что согласование было месяц назад. Я считаю, что нужно об этом говорить руководству как минимум этих органов. Это не так трудозатратно. И если вы об этих проблемах говорить не будете, об этих проблемах не узнает никто. Вот, поэтому мое субъективное мнение здесь все-таки получили и рассказали об этой проблеме и рассказали в форме жалобы руководителю, должностному лицу руководителя данного органа. Так, пишите, пишите ваше мнение, как бы вы поступили в этой ситуации. А я продолжу. Продолжу опять же на том, что так как произошла эта ситуация в марте, то некоторые ушли, вот как мы здесь обсудили чат, на удаленку. А некоторые остались работать, все госслужащие работать остались. Произошел не одинаковый режим работы и у разных заказчиков, и у разных поставщиков тоже, Кому-то можно было, ну вот берем Москву, да, кому-то можно было осуществлять свою деятельность, как минимум спокойно передвигаться а, по городу, кому-то нет. А, поэтому поэтому ситуация вот стала дальше закручиваться и стали выпускаться Министерством финансов следующие разъясняющие письма, которые уже касались непосредственно сроков. Сроки у нас регламентирует 193 статья Гражданского кодекса и вот это просто потрясающие письма, которые я читала раз пять подряд, чтобы понять вообще, что является рабочим, что нерабочим, что нужно делать, что делать не нужно, слишком сложно, что по факту решили в этой ситуации таким образом поступить. Потому что вопрос, конечно, стоял у многих заказчиков о продлении сроков подачи заявок, потому что многие процедуры завязаны с именно рабочими днями на подачу заявок. И решили продлять максимально, сколько это можно. И, конечно, электронные площадки тоже в автоматическом режиме все пошли навстречу заказчикам. Так, переходим к практике антимонопольной службы. И прекраснейший обзор вышел на портале закупки информ. Вот, собственно, много какой практики я взяла именно оттуда. Ознакомьтесь, если вы не знаете этот ресурс. Так, заканчивая историю в чате, дают отказы в согласовании, не аргументируя ничем. Ну вот по поводу отказов в согласовании, не аргументируя ничем. Если у нас сегодня есть в участниках, сейчас я посмотрю, нет, по-моему, по сегодня нет этого участника. Мы, скажу коротенькую историю, познакомились вот как раз в чате с одним из поставщиков, это экологическая фирма, и они сталкивались с... Очень негативная ситуация в одном из регионов по поводу того, когда проекты один из надзирающих органов, который обязан как бы, проводить экспертизу, давать заключения, он просто не аргументируя ничем не согласовывал их проекты. Это происходило на протяжении полугода, и в принципе внутреннюю ситуацию все понимали, и это происходило не только с этим участником. Конечно, мы решили вот совместно бороться за справедливость. Написали буквально на выходных коллективную жалобу в прокуратуру. Поэтому посмотрим, чем это закончится. Конечно, обязательно для начала была написана жалоба должностному лицу и в, так скажем головную организацию вот этих всех территориальных органов и потом уже да мы сейчас жалуемся в прокуратуру посмотрим чем эта история закончится и мой совет все-таки реагировать на это да правильно решение органов власти обжалуются, да через суд но Через суд это все-таки длительно, я думаю, что следующий этап будет, конечно, судебный, но вот пока мы приняли решение пойти в прокуратуру с коллективной жалобой. Итак, по антимонопольной службе. Антимонопольная служба не обнаружила признаков недобросовестности при рассмотрении вопроса о включении РНП. И вот какие случаи э, были, когда не обнаружили признаков недобросовестности. Вообще, в принципе, основной э, момент, когда э, включается, сведения об участнике включаются в РНП, это, конечно, доказанность его недобросовестных действий и умысла на эти недобросовестные действия. Поэтому нужно бить вот, в построении своей защиты именно на то, что не было умысла предоставлять как можно больше документов о том, что вы сделали все, что от вас зависело, как можно больше справок, актов. Так, прервалось... Видит? Я, кстати, не спросила, меня вообще хорошо видно, видно и слышно, но судя по тому, что я уже почти полчаса с вами общаюсь в чате, я сделала вывод, что все хорошо, и вы как бы в голове поставили мне плюсики, что меня видно и слышно. Да, спасибо большое. Прекрасно, прекрасно. Спустя половину мероприятия мы решили уточнить, все ли... Ли видно? Несколько раз прерывалась. Обновляйте страницу. Потому что, в принципе, когда обычно прерывается что-то, я перестаю себя видеть. Но пока что я себя вижу. Если помогает обновлять страницу, то это здорово. Итак, участник не смог подписать контракт в срок, так как ответственный сотрудник так как ответственный сотрудник заболел коронавирусом. Вот это для антимонопольной службы, кстати, является аргументом. И необходимо предоставить справки, обязательно справки больничные. И практика такая есть. Если подтвержденный коронавирус, если подтвержден, подтвержден факт того, что именно этот сотрудник занимается писанием контракта, то для антимонопольной службы это является аргументом. И, кстати, про другую болезнь я тоже видела примеры, что там на больничном был участник и не включали сведения. Но вот если просто больничный, то по разным регионам может быть разная практика. Но примеры, положительные примеры того, что был больничный не успели что-то подписать в срок, они есть. Если нужно, я номер скину. Кстати, вот я недавно закончила писать статью как раз по включению не включению в РНП, которую назвала по ту сторону РНП. Я надеюсь, что она скоро выйдет. Там было достаточно много Абсолютно крутейшей практики. Я читала и зачитывалась судебными решениями Кассации, если останется три минуты, я вам расскажу если я не включила сюда это решение, про фальсификацию продукции и про то, как удалось участнику с, из апелляционной инстанции исключить свои сведения из РНП. Так, что еще? Участник перечислил обеспечение исполнения контракта позже срока, поскольку не успел наладить удаленную работу главбухом. Я думаю, что вот здесь вы правильно пишете, что продолжается как бы, вот эта вся ситуация с форс-мажором, и она в принципе у многих никуда не делась. И вот мне кажется, что здесь, конечно, когда кто-то не успел наладить удаленную работу, было все-таки, когда только-только. Начиналась эта ситуация, и сейчас, наверное, вряд ли уже можно будет бить на вот, как бы, такую срочность этого процесса, который налаживался. Но, тем не менее, вот практика такая была, когда только-только уходили, не смогли что-то наладить. Я думаю, что если, в принципе, вы предоставите документы, которые будут свидетельствовать о том, что вы делали все, что от вас зависит, потому что жизнь богаче воображения, то антимонопольная служба, она вот во многом все-таки сейчас на стороне бизнеса. Дальше. Участнику удалось только согласовать с заказчиком проект банковской гарантии, а вот выдать оригинал банк срок не смог из-за своей ограниченной работы в связи с пандемией. Но вот здесь опять же ситуация упирается в то, что у всех разные форматы работы стали, удаленки-неудаленки, у заказчиков один формат, у поставщиков другой, так здесь еще и третье лицо в виде банка. Дальше участнику одобрили банковскую гарантию, однако он не знал о новом порядке выдачи гарантии из-за коронавируса и ждал гарантию наручно, вместо того, чтобы искать информацию на официальном сайте и, соответственно, сорвался срок подписания контракта. В протоколе разногласий к проекту контракта участник сообщил о невозможности заключить контракт, так как он не вошел в число организаций, которым было разрешено работать. Это опять же вот к тем разным как бы, подходам, кому-то разрешили работать, кому-то не разрешили. И в разных регионах опять же это абсолютно разные ситуации, абсолютно разная практика и абсолютно разный формат работы. Организация не смогла поставить товары в срок, так как зарубежный партнер приостановил производство комплектующих для этого товара и в России такие товары не делают. Тоже достаточно распространенный случай и ФАС не включала в РНП, так как все-таки участнику удалось доказать, что от него эта ситуация не зависела, он предоставил в комиссию документы, которые подтверждали, что вот в данном случае он третье лицо и ничего с этим сделать не может. Далее, заказчик отказался от исполнения контракта из-за неоднократных нарушений поставщика, начиная с 2020 года и вот это пример наоборот такой негативный практик, когда Происходило одностороннее расторжение, заказчик в одностороннем порядке это делал, и он поименовал, что конкретно не так в действиях поставщика, поставщик как бы, ну, так как волна шла, и он решил все-таки связать свои недобросовестные действия какие-то вот недостатки своей в работе, решил связать с коронавирусом, потому что, как бы, в принципе, по практике понял, что, ну, вот с этим можно и не включиться в РНП. Тем не менее, заказчику удалось обосновать, что действительно имело место Неоднократное нарушение поставщиком условий контракта ⁇ это и поставка товара ненадлежащего качества без необходимых документов, это и просрочка, это и невозможность подтвердить достоверность товаров. И, к сожалению, не удалось поставщику сослаться на то, что это связано с... Коронавирусом. Поэтому здесь действительно должна прослеживаться четкая причинно-следственная связь. Вот тогда, тогда это будет для антимонопольной службы аргумент. Еще одна ситуация, связанная с подачей заявки. Комиссия отклонила вторую часть заявки участника, по Игрюлу. было понятно, что в учредительные документы вносили изменения, но в составе заявки их не было этих изменений, и участник обратился в контрольный орган. Из-за майских праздников и ограничений в работе Федеральной налоговой службы невозможно было получить устав с отметкой обнесенных изменений, соответственно, не было возможности актуализировать эту информацию в Ерузе. И один из территориальных управлений антимонопольной службы, службы признал отклонение заявки все-таки неправомерным, так как не удалось участнику обновить вот свои вставные документы в связи с непредвиденными обстоятельствами. Ссылка управления была на письмо как раз антимонопольной службы о том, что коронавирус является обстоятельством непреодолимой силы. Вообще я хочу обратить ваше внимание, раз тут немножечко речь об этом зашла, что обязательно... Обновляйте, пожалуйста, ваши уставные документы. Очень часто э, забывают это делать участники, и это чревато, вы помните, чем. Это чревато тем, что если э, в квартал по вторым частям вас трижды отклонят, то последнее ваше обеспечение исполнения контракта, оно останется у заказчика. Вот подобные случаи у меня есть, мы пытаемся обжаловать это через суд, потому что пропустил э, поставщик сроки. На обжалование, как минимум, протокола да, третьего. И, конечно, это очень тяжело, когда достаточно большая сумма внесена в качестве обеспечения. Это не совсем приятная ситуация. Просто потому что забыли вовремя актуализировать данные по изменению своих уставных документов. Бесполезно, да. Тоже обращались в антимонопольную службу именно из-за устава, не могли вовремя получить, не приложили во вторую часть новой. Ответ был, что все должно вовремя предоставлять и актуализировать. Ну, вот разная практика. Вообще, когда я пишу подобное, подобную позицию, да, отзыв, то, конечно, да, фасу-фасу рознь, но... Здесь все-таки важно делать ссылки на практику, потому что и в вынесении решений, ну вот на мой взгляд, здесь, если это происходит в Санкт-Петербурге, то там, конечно, антимонопольные службы, там и суды, они, в принципе, могут выносить решение, которое противоречат практике, сложившейся по всей России. Там можно найти вот, вот все, что угодно. А другие, все-таки, если писать судебную практику в подтверждение своей позиции, если писать в подтверждение позиции практику других территориальных органов, а еще лучше какие-то точечные указания от антимонопольные службы, которые выходят в России, то, ну, наверное, как-то им проще принять это решение. Да, да, обеспечение контракта, да. Может, я путаю там заявки, да? Может быть, я путаю, там обеспечение заявки было в 5 миллионов, у меня почему-то сумма такая ассоциировалась с обеспечением а, исполнения контракта. А, да, наверное, я оговариваю здесь. Так, следующая ситуация. Предприниматель не осуществил предусмотренные контрактом сроки поставку товара по двум заявкам заказчика. Соответственно, так как он это не сделал, то заказчик принял решение об одностороннем расторжении контракта и направил сведения о поставщике в антимонопольную службу. Контракт этот был заключен на различные средства индивидуальной защиты, медицинские, в том числе это были медицинские маски, бахилы ну и так далее. Контрольный орган все-таки не ограничился в данном случае формальным подходом, и происходило это в Ярославле. Он запросил у поставщика пояснение с указанием причины существенных нарушений контракта и дальше на комиссию поставщик представил довольно много документов он предоставил информацию о том что переписку свою с поставщиками вот как раз медицинских масок и он не смог осуществить эту поставку в полном объеме потому что там были утверждены довольно большие объемы так как вот все это разворачивалось как раз в феврале и Поставщики масок ответили, что поставки приостановлены на неопределенный срок. Тем не менее, в предмете контракта значились не только медицинские маски, но также другие СИЗы. По другим СИЗам поставщик исполнил полностью исполнил свои обязательства и Подтвердил свои добросовестные намерения по в целом исполнению контракта товарными накладными. В итоге комиссия Ярославского УФАС она оценила эти обстоятельства, и сведения обставщики в РНП включать не стало. Так, дальше. Обзор Верховного суда. Вот как раз то, о чем я говорила, который вышел буквально тоже в эти же даты, вот там первые письма начали выходить 18-19 марта, да, вот для Верховного суда это достаточно быстрое реагирование, и в первом обзоре 21 апреля 2020 года Указано следующее, что признание распространения коронавируса обстоятельством непреодолимой силы, оно не может быть универсальным. Вот это важно. В связи с чем существенное существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела в том числе срока исполнения обязательств, характера, неисполненного обязательства разумности и добросовестности действий. Собственно, на что пытается ФАС в своих решениях и опираться в индивидуальном подходе, в конкретизации обстоятельств дела. А обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть при заключении договора, могут являться основанием для изменения и расторжения договора на основании статьи 451. Ну, об этом мы с вами говорили по взаимному согласию, когда там вот уже ты не можешь ничего сделать, а ты не предвидел данные обстоятельства по взаимному согласию возможно, как бы здесь разбежаться. Но, тем не менее, вы видите подход и судов, аналогичный с подходом антимонопольной службы, что если коронавирус, это не значит, что он тотальный везде. Вот, Например, с отсылкой к тому случаю, когда неисполнение происходило, но оно не было связано с все-таки распространением коронавируса, а было связано просто с, просто с неисполнением поставщиком своих обязательств. Дальше, вышел 98 федеральный закон, от 1 апреля он был точный по многим законам, которые внес изменения да, в различные федеральные законы, в том числе и в 44 федеральный закон были внесены изменения и было уточнено, что если Раньше и вообще в принципе по общему правилу запрещено изменять существенные условия контракта, то в 2020 году по соглашению сторон допускается это изменение, и допускается изменение срока исполнения контракта и цены, и цены за единицу товара, работы, услуги. Но существует ряд правил, по которым можно этой нормой пользоваться. Эти правила тоже установлены этим 98-м федеральным законом. Необходимо, чтобы имелось как основание для этого изменения по соглашению сторон решение либо правительства Российской Федерации, либо субъекта, либо местной администрации. Зависит это от уровня финансирования, от уровня бюджета на данную закупку. Также письменное обоснование заказчика, обеспечение исполнения контракта на новый срок и, конечно, что чаще всего вот в чем проблема в том, что должны быть лимиты бюджетных обязательств на это. В частности, лимиты бюджетных обязательств на увеличение если это именно увеличение цены контракта. Дальше Минфин выпускает летом письмо о том, каким образом можно увеличить размер аванса. Например, тоже многие с этим столкнулись. И если заключенный контракт финансируется из муниципальных средств, то увеличить аванс, который в нем предусмотрен, можно в пределах, который определен муниципальным актом. Вот Какие-то Хорошие новости тоже стали приходить. И теперь мы переходим с вами к части по списанию неустойки. Довольно часто мы об этом разговариваем с вами на наших встречах. Пока что ничего кардинально нового из нормативки не вышло, и постановление 591, которое было принято 26 апреля, оно внесло изменения в действующее 793, по-моему, постановление, которое было по списанию неустоек в 2015-2016 годах, добавили туда 2020 год и добавили туда вот эту всю историю, связанную с коронавирусом. Необходимо документальное подтверждение, акты выполненных работ, какой-то иной документ, для того, чтобы это было основанием для списания начисленных неуплаченных сумм неустоек. Это сейчас мы говорим про вот как раз тот случай, когда... Все-таки решили договориться и заказчик, и исполнители решили подождать немножечко, подождать того момента, когда отпадут обстоятельства, эти непреодолимые силы, когда можно будет возобновить свои действия по исполнению контракта. Но, тем не менее, срок как бы он длился, он, соответственно, получил просрочку э, исполнитель. И дальше для заказчика действие как бы вот такое регламентированное, которое вскоре станет автоматическим действием по начислению пени за просрочку. Поэтому э, вы должны ожидать или уже получили, или там, получите, если вот вы в данной ситуации находитесь, находились, э, пени расчет пени, который заказчик потребует уплатить. Ваша реакция должна основываться на собственном постановлении вот этом 793. И ваши действия должны соответствовать тому алгоритму, который в нем указан. Так, в случае... Если поставщик не подтверждает наличие начисленной неуплаченной суммы неустоек, то принятие решения о ее списании не допускается. И само это списание в течение 10 дней происходит. Какой алгоритм? Алгоритм следующий. Вы сдаете работы, вы ожидаете подписанных актов, выполненных работ, вы их получаете обратно. Дальше вы направляете заказчику в письменной форме, в свободной письменной форме, запрос о списании начисленной суммы неустойки на и обосновываете обстоятельства, которые именно для вас, конкретно по вашему контракту, повлекли невозможность исполнения. Вы прикладываете подписанный акт вот к этому запросу, который, в котором вы обосновали, что вот есть коронавирус, вот есть исполнение вашего контракта, здесь есть причинно-следственная связь. Вы прикладываете подписанный акт выполненных работ, которые вы уже заранее получили, и делаете сверху расчетов. И дальше а, вы... Ожидайте, что в течение 10 дней будет списана эта сумма неустойки, потому что это не право заказчика, а его обязанность. И, собственно, это подтверждается практикой, которая сформировалась еще в... по контрактам 2016 года. Есть определение судебной коллегии по экономическим спорам, я могу в чат написать номер, если нужно, там очень хорошая мотивировочная часть, где расписано про то, что это именно постановление вот по 15 шестнадцатому году, которое было принято, для поддержки бизнеса, которая не предполагает заказчику рассуждать о том, хочет он списывать эту неустойку или не хочет, это абсолютно точно и определенно является его обязанностью. Так, дальше. Дальше я обещала вам рассказать про интересный случай тоже по включению в РНП, он немножечко не с связан вот именно с темой коронавируса, но мне сильно понравилось его читать, и он будет одним из примеров вот в статье, которая выйдет по исключению из РНП на этапе уже как бы судебного обжалования. И все, на этом мы с вами будем завершать. Я жду ваши вопросы. Я помню, что так, мне нужно будет скинуть нормативку по болезни, по больничному на адрес электронной почты, в котором вы были зарегистрированы, один из участников просил, пишите вопрос, если они еще остались, и я завершаю наш, нашу с вами встречу, значит, истории про сыр и сметану. Значит, одним из участников, одним... Так, так, все, заново. Происходила закупка продуктов питания, заказчик закупал сыр и сметану путем электронного аукциона, все значит, в порядке, по закупке было выявлен, оказался победитель, предложивший наименьшую цену, собственно никаких здесь новшеств не произошло, подписали контракт, определили график поставки, Приемка, экспертиза, все это предполагалось и началась поставка. Вы прекрасно знаете, что сыр и сметана это наиболее часто фальсифицируемые продукты питания. Вот собственно в этом и произошла, в этом и произошла вся история. Начались поставки, и в первой же поставке, в первой же партии товара, когда выборочно она была отправлена на экспертизу, оказалось, что есть фальсификация товара. Соответственно, действия заказчика. Заказчик описывает это все в своем... Решение о расторжении в одностороннем порядке и отправляет поставщику. У поставщика есть 10 дней для того, чтобы исправиться. Он в эти 10 дней исправиться успевает, и в ответ на это решение об одностороннем отказе он присылает новую партию товаров, как бы замененную, и говорит о том, что извините, видимо произошла какая-то ошибка, вот новый качественный товар, продукт питания. Соответственно, Регламентные действие заказчика, он отменяет свое решение об одностороннем расторжении контракта и принимает новый, новый товар, отправляет, опять же, выборочно на экспертизу. Ситуация повторяется и, опять же, возникает момент с тем, что этот, этот товар фальсифицирован. Действия заказчика повторяются. Он во второй раз отправляет поставщику свое решение об одностороннем расторжении контракта. Ну, на этом как бы, ситуация уходит в антимонопольную службу и рассматривается уже там. И антимонопольная служба включает сведения об этом участнике в РНП. Что делает дальше участник, которого включили в РНП? Он идет в суд и в первой инстанции ему не удается доказать, что его как бы нужно оттуда исключить. Он идет дальше, он идет в апелляцию, и апелляционная инстанция его поддерживает. И какие были аргументы у данного поставщика? Поставщик ссылался на то, что виноват не он, а виноват, третий, виноват третье лицо, у которого он закупал эти продукты питания. Оснований для того, чтобы не верить, вот тому поставщику, у которого он закупался и разметал, у него не было. Почему? Потому что эти продукты он покупал вместе с всеми декларациями качества, которые должны быть, и оснований не верить декларациям качества у поставщика не было. Он спокойной совестью обставлял это государственному заказчику. На этом основании в апелляционной инстанции было принято решение исключить сведения из РНП у данного поставщика. И что интересно, Кассация тоже поддержала выводы апелляции и Верховный суд, э, Верховный суд не стал пересматривать это дело. Вот такая история, она мне очень понравилась, очень хорошая практика, самое главное, что распространенная и касается именно фальсификации, когда ты можешь быть как бы вот таким перекупщиком, скажем это так, и назовем это так, и можешь попасть при этом в РНП, а у тебя на руках есть все документы, подтверждающие качество. Работает ли эта ситуация по неустойке в рамках ГОЗа? На этот вопрос я так сразу вам не отвечу. Почему? Потому что по гозу, ну, как бы, это такая отдельная история. Поэтому... Мне нужно будет, наверное, побольше по посмотреть, и сама лично по ГОЗу я не работала, поэтому мне достаточно сложно. Дается все, что касается заказа, все, что касается медицинских изделий, это вот такая отдельная отраслевая тематика. Вот, поэтому здесь, к сожалению, я вам, если подскажу, то через какое-то количество времени. Тем не менее, для вас нормативка это постановление правительства, вот именно по неустойке. И постановление правительства 591, соответственно, и 793. Вот. Если оно подойдет вам по госу, то применяйте его. Если должны быть конкретные какие-то оговорки, что это должно работать вот, как-то отдельно, то здесь другой нормативки я, к сожалению, не знаю. В процессе поставки товара из-за роста курса доллара сильно выросла цена на отдельные позиции поставки. Можно ли заключить заказчиком доп. соглашения, что мы поставляем только часть товара по контракту, является ли рост курса форс-мажором? Рост курса абсолютно точно форс-мажором не является, об этом тоже были пояснения. К сожалению, это... Понятие называется коммерческий риск предпринимателя, вот все, что связано с курсом. И я помню, что у меня была ситуация, когда я была заказчиком, это был какой-то год 16, наверное, или когда-то когда вот тоже был скачок, у меня было несколько аукционов, и мы закупали какой-то инвентарь, резко скакнул курс и просто участники они отказывались от заключения контракта, я объясняла, что это грозит им РНП, они говорили, что вы знаете, нам лучше РНП, но нам настолько невыгодно это сейчас поставлять, потому что мы уйдем в какой-то жесткий минус, поэтому, ну как бы, РНП включайте в РНП, мы постараемся там какие-то обоснования привести поэтому, как бы это, это тоже не первый раз такая ситуация складывается вот именно со скачком курса и форс-мажором это не является. Дальше по поводу доп. соглашения. Можно ли это регулировать доп. соглашением? Если с заказчиком вам удастся договориться, в принципе первая опция, которая есть, это увеличение на 10 процентов стоимости. Это нужно обосновать, но это технически довольно сложно. Почему? Потому что может не быть лишних бюджет, лишних лимитов бюджетных обязательств, потому что они как бы вот там почти сразу обратно уходят, если это была целевая статья, обратно в ГРБС. Либо если это ну, в рамках обычной хозяйственной деятельности, то экономию тоже могут уже как бы, заранее на что-то потратить. Дальше по поводу поставить только часть товара. Если заказчик на это пойдет, то можно с ним это согласовать, но... Как бы пойдет ли он это, вы просто частично исполняете этот контракт и дальше э, вы закрываете его исполнение э, соглашением о расторжении по взаимному согласию. То есть э, Вот алгоритм такой, да. да, расторгать в части, но вопрос дальше возникнет к заказчику контролирующих органов, кто дальше это да поставил, отпала ли потребность, если она отпала, то по каким причинам и ну как бы если заказчик адекватен, он если пойдет на это, если он как-то там сможет свою хозяйственную деятельность распределить, перераспределить и потом обосновать, то почему нет? Это как бы абсолютно такой законный механизм, который есть, поставили в часть и как бы окей, дальше в принципе он может предложить второму участнику после вас до исполнять контракт, вопрос там конечно с ценой уже возникнет, вот, но почему нет? Так, есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, то мы с вами, видите, сегодня очень пунктуальные, уложились в час времени. Так, есть еще вопросы, да. Давайте. Давайте еще поговорим не по теме. Да, пишите в чат вопросы не по теме. Свыше 10%? Ну, по э, определенным отраслям можно до 30, но это сложно обосновать, да даже до 50, по-моему, можно. Сейчас в двадцатом году можно изменить вообще, в принципе, все. Так, но ну, вы опять с, с, со сложными заказчиками у ФСБ, там вообще можно и по, по единственному поставщику, и все, все, что возможно. Это не гос. В 2020 году можно изменять и цену, и сроки, и вообще все, что угодно, можно изменять. Вот в 2020 году это можно делать. Единственное, что у вас есть у вас есть перечень того, перечень тех обоснований, чем подкрепить вот это свое изменение. Вот, а так, в принципе, можно. Так, давайте. Давайте, наверное, по поводу ФСБ, если я смогу вам чем-то помочь, то мне нужно, мне нужно больше конкретики по вашей ситуации, чтобы дать какие-то ссылки на нормативку. Практика ФАС. Практика, да, действительно, есть решения на сайте антимонопольной службы, у них база решений есть. В консультанте, если у вас есть, вы тоже можете смотреть там. Здесь ссылки я давала на конкретные решения тоже, которые были у меня в качестве примеров. Вот, это, в принципе, информация не закрытая, она опубличивается, она есть. Вот что еще. Решения судов тоже смотрите в консультанте. Если конкретное дело нужно, копируете дело, вставляете в систему кадр-битр. Вы там полностью можете увидеть все инстанции, все решения, которые есть в формате PDF, опубликованные. Вот. Так, ну что? Тогда, отлично, я думаю, что мы продолжим диалог по поводу самых интересных контрактов в практике уже в электронной почте. Так. По поводу больничного и решения я скину тоже на почту. Спасибо большое за вашу активность. Мне всегда очень приятно, когда вы поддерживаете меня интерактивом. Спасибо за ваше время. Презентация и запись обычно отправляются организаторами вам на почту, которая была указана при регистрации. Я желаю вам удачных закупок, я желаю вам меньше неустоек, штрафов и хорошего дня. Спасибо большое за внимание.